Здесь я заработал 5435 рублей, на данном сайте 3782 рубля 36 копеек, на этом сайте 2900 и на проверке у меня 7852 рубля в буфере. На данном сайте 6400 рублей с копейками. И на этом сайте я заработал 4260 рублей. Здравствуйте дорогие друзья меня зовут Арду Роуз и сегодня я абсолютно бесплатно буду расширять границы вашего знания в тематике заработок в интернете. Но прежде чем мы начнем я хотел бы обратить ваше внимание на пару важных вещей. Во первых данное видео я записывал на протяжении очень длительного времени. Для того, чтобы не просто рассказывать о заработке, а для того, чтобы показать уже результаты, которые вы увидели в начале видеоролика. Данное видео содержит просто бесценную информацию, за которую обычно другие люди берут деньги. Также чтобы ничего не упустить и понять абсолютно все смотрите видео от начала и до конца не перескакивая. Ну а теперь я желаю вам приятного просмотра и так поехали. Итак друзья как пройдет наш сегодняшний урок во первых мы поговорим и обсудим какие на сегодняшний день бывают источники заработка в интернете во вторых я покажу лучшие сайты по заработку и третье дорогие друзья я расскажу какие источники трафика на сегодняшний день существуют. То есть что такое трафик для тех кто не знает очень кратко и быстро. Например вы держите свой интернет магазин и продаете скажем цветы. Так вот для того чтобы у вас на интернет магазине появлялись клиенты вам нужно туда организовать трафик. То есть вам нужно сделать например рекламу в социальных сетях или рекламу в Яндексе и на ваш сайт пойдет трафик, то есть это потенциальные клиенты. Ну и последние, друзья, все знания которые я вам дам в этом ролике абсолютно бесплатно они просто бесценны. Ваша задача заключается только в том чтобы взять и применить и начать зарабатывать. Если вы начнете что-то делать это в любом случае лучше чем просто не делать ничего. Итак друзья как вы считаете на чем можно зарабатывать в интернете. Большинство людей думают что в интернете можно зарабатывать только на продаже каких-либо товаров. Но на самом деле это далеко не так. Есть просто сотни и сотни видов заработка в интернете. Но сегодня в этом видеоролике я расскажу про те которые применяю именно сам и естественно которые я также рекомендую вам. Но если у тебя друг есть какой-то интересный вид заработка и ты хочешь с ним поделиться расскажи об этом внизу под этим видеороликом в комментариях, только сразу говорю, что не нужно указывать никаких ссылок. Спам на моем канале запрещен. Итак, друзья, в этом видео я выделил 8 самых интересных видов заработка денег в интернете. Итак, первый способ, про который мы с вами уже говорили, это продажа товаров и услуг. Если вы еще не смотрели видеоролик, где я рассказываю о том, как продавать товар на AliExpress, то сейчас вот здесь появилась ссылочка в виде картинки. Кликните по ней и откроется данный видеоролик где я рассказываю как зарабатывать деньги на EPN AliExpress. Но также помимо данного дорогие друзья сайта есть много различных тоже не менее интересных сайтов которые позволяют заработать на продаже их товаров и услуг. Потому что товары бывают разными. Бывают товары физические например как одежда или какая-либо техника. В этом случае конечно же нету по сравнению лучше чем EPN Aliexpress об этом я рассказываю в этом видеоролике. Но также дорогие друзья бывает и другой вид товара например это инфопродукты, а также бывают продажи различных других услуг. Вот например дорогие друзья сайт QWERTYPAY на нем также продаются различные инфокурсы. Здесь можно просто копировать ссылку и распространять ее и зарабатывать на продаже различных инфокурсов. На данном сайте за неделю мне удалось заработать 2900 рублей, но не напрягаясь, так как я занимался еще и другими делами. Ссылочка на данный сайт будет в описании под этим видеороликом. Следующий сайт ePay похож на предыдущий сайт. Инфопродукты тут очень также дешевые. За неделю здесь мне удалось заработать 4000 с лишним рублей. Ссылка на данный сайт также будет в описании под этим видеороликом. Для того чтобы выбрать любую партнерку просто можете выбрать нажать по категориям и выбрать какую-либо из категорий либо просто можете выбрать какую-то партнерку навести на нее курсор и нажать стать партнером. Все теперь мы стали партнером данного предложения. После этого чуть пониже появилась ссылка для распространения и именно ее мы должны будем распространять и когда будет покупать по этой ссылке нам будут платить 95 рублей со 150 рублей. Итак дорогие друзья все время вот например давайте возьмем еще одну партнерку нажимаем просто стать партнером значит цена данного инфопродукта 96 рублей нам отчисляется 53 рубля. Опускаемся чуть пониже и смотрим вот ссылка которой нам нужно распространять и так вы можете выбрать любую партнерскую программу. И следующий сайт дорогие друзья это Gloport. На нем я заработал за неделю 6422 рубля и 0 долларов. Чем интересен данный сайт что здесь есть хорошая аналитика благодаря которой вы можете выбрать для себя тот или иной продукт. Вы видите когда был зарегистрирован данный продукт на сайте. С какой активностью он продавался за неделю какая конверсия, какой трафик был, возможно кто-то уже оставлял комментарии о данном продукте. Сколько у данного продукта партнеров, сколько выплачено партнерам денег и соответственно какая цена у данного продукта. Вот например есть инфопродукт денежные письма, стоит он всего 890 рублей, половину отдают партнерам, на сегодняшний день данной программе 2 месяца. И за два месяца она уже выплатила 380 тысяч партнерам. Это говорит о том, что инфопродукт пользуется спросом. Значит его можно тоже продавать. Ссылка на данный сайт также будет в описании под этим видеороликом. В данную тематику, дорогие друзья, мы будем погружаться полностью. Будем зарабатывать деньги вместе с вами. Поэтому говорю сразу, дорогие друзья, что важный критерий для меня вы должны быть обязательно моими партнерами. Для этого вам нужно зарегистрироваться в данных сервисах именно по моим реферальным ссылкам, которые в описании под этим видеороликом. И второй вид заработка на сегодняшний день в интернете это заработок на ссылках. Ну например вы скидываете другу какой-либо файл или фильм, но прежде чем ему скинуть ссылку на тот или иной файл или ресурс вы можете данную ссылку провести через сервис. Тем самым когда вы будете давать свою ссылку другу то прежде чем он попадет на тот или иной ресурс который вы хотели ему дать он сначала посмотрит 30 секундную рекламу и за это вам заплатят деньги. Но это был на самом деле простой пример а можно подойти к этому намного серьезней. Можно например сделать свой блог на сегодняшний день блог можно свой сделать абсолютно бесплатно и самому об этом как-нибудь мы еще поговорим в следующих видео уроках. Или вы можете создать свой канал на ютубе авторский или серий, и распространять данные ссылки там как например делаю это я и у вас уже будет довольно таки серьезный доход. Ну а теперь маленький небольшой бонус для тех ребят кто смотрит это видео не отрываясь и который поможет вам зарабатывать больше. Помните мы до этого с вами говорили очень много о заработке на AliExpress. Так вот. Прежде чем размещать свою ссылку на тот или иной товар, вы можете свою ссылку тоже провести через данный сервис. И тем самым, когда ваш потенциальный клиент будет проходить по ссылке на тот товар, который вы продаете, даже если вдруг он не купит товар, то он перед этим товаром посмотрит вашу рекламу. Соответственно, вы за это получите деньги. Неважно, купит человек товар или нет. То есть у вас получается одновременно уже два источника заработка. То же касается и дорвейных каналов, и авторских, и серых. Неважно, где вы размещаете ссылку на свой товар. Будь это товар с EPN Алиэкспресса или еще какой-либо. Вы можете ссылку прежде чем разместить у себя сначала провести ее через сервис и у вас встроится 30 секундная реклама. Тем самым вы повысите свой доход. На сегодняшний день существует очень много сервисов которые позволяют зарабатывать на ссылках. Но среди всех сайтов среди всех сервисов я нашел два самых лучших это Cutcat, и второй сейчас я покажу немножко позже. Так вот что касается сайта Cat, Cat Вы просто здесь регистрируйтесь ссылка будет в описании также под видеороликом. и просто нажмете заработать с помощью ссылок. После этого нажимаете кнопку создать ссылку вставляйте свою и у вас появится сокращенная ссылка. Но дорогие друзья важный нюанс. Вконтакте данная ссылка не работает имейте в виду. во всех других ресурсах она работает. После того как вы создадите ссылку у вас здесь будет красный прямоугольник вам нужно будет нажать на него и вы включите рекламу таким образом в своей ссылке. Ну например я сделал три ссылки 7 дней назад на данном сервисе и получается 1200 плюс 1010 рублей плюс 480. Где-то получается 2600 нам с лишним рублей, почти 2700 рублей я заработал за неделю только на этих трех ссылках. Но и остальную тысячу я заработал уже на других ссылках. Обратите внимание, дорогие друзья, что за такие переходы платят немного. Не ждите сразу бешеных денег. По моим ссылкам было очень много переходов. Здесь 36 тысяч почти, здесь 11. 000. И здесь 5000. Итого получается 50 тысяч переходов, дорогие друзья. На самом деле это не так много. Если вы заведете свой блог или заведете свой YouTube канал, неважно авторский или серый. данное количество вы будете набирать очень легко. И даже можно намного и намного больше. Ну а теперь давайте с вами посмотрим, что будет видеть человек, когда пройдет по той или иной ссылке. Ну, например, давайте откроем самую верхнюю. Вот значит, что будет видеть человек. Вот такой блок с рекламой. Я сейчас выключил здесь звук. Здесь еще на самом деле идет звук. И человеку нужно будет нажать вот здесь галочку. Я не робот. После этого идет какой-то небольшой промежуток времени. 10, 13 или бывает там 20 секунд. И после этого появляется кнопочка. Пропустить рекламу и перейти. Человек нажимает на нее. Все, человек попал на тот файл который ему нужен был изначально, но предварительно он посмотрел нашу рекламу. Соответственно нам за это заплатили. И второй сервис по заработку на ссылках это AdFly. Ссылка на него будет также в описании под этим видеороликом. Итак дорогие друзья третий вид заработка в интернете это на скачке своих файлов или на чужих. Например давайте объясню что значит на своих и что значит на чужих файлах. На сегодняшний день существует сайт файлообменник на котором вы загружаете любой свой файл любого размера и даете ссылку на этот файл и когда человек будет скачивать по вашей ссылке файл то вам будут платить от 3 до 5 рублей за каждое уникальное скачивание. Что это значит? Что если по вашей ссылке прошел один друг, то за скачку этого друга заплатит именно один раз. Если этот друг скачает этот файл 100 раз, то заплатит все равно один раз. То есть должен быть именно уникальный посетитель, именно уникальное скачивание. Это значит что один человек в данной системе учитывается один раз. Есть очень важный нюанс про который я хочу рассказать. Тот файл или те документы которые вы зальете на данный файлообменник хранятся тут 30 дней. То есть если его в течение 30 дней никто не скачал то он будет автоматически удален. Если же его продолжают скачивать то после последнего скачивания данного файла снова остается 30 дней. То есть если его периодически будут скачивать, то срок хранения данного файла никогда не закончится, все время будет 30 дней после последней скачки. Если же все-таки за 30 дней не будет ни одного скачивания, то данный файл удалится автоматически. В данной системе выплата вам происходит на кошелек WebMoney, минимальная выплата всего 50 рублей. Теперь друзья помните только что мы разговаривали о ссылках. Можно эти два вида дохода также объединить. То есть вы загружаете какой-либо файл и после этого эту ссылку не распространяйте, а проводите ее через предыдущий сервис CATCAT или AdFly. И получается когда человек проходит по вашей ссылке сначала вам платят деньги за рекламу которая показывалась там на протяжении 20-30 секунд и потом когда человек попадает на ваш файл он его скачивает и вам еще за одну скачку платит 3-5 рублей. Например я данные ссылки распространяю на YouTube канале как на авторском своем, так и на сером. То есть я прикрепляю ссылку, человек сначала проходит по ней, смотрит 30-секундную рекламу, и потом попадает на файл, который скачивает с данной системы. И мне еще платят от 3 до 5 рублей. Если сильно заморочиться, то можно, как видите, тоже зарабатывать довольно-таки серьезные деньги. Но даже если вам это будет приносить всего 500 рублей, и это будет на автомате, это тоже будет неплохо. Самое главное, чтобы у вас шел хороший трафик. Именно поэтому кстати я рекомендую заводить свой канал на YouTube, либо авторский либо серый на свое усмотрение. Серый канал это значит что видеоролики размещенные вами вам не принадлежат именно поэтому он и называется серый канал. Но об этом немножко попозже мы еще поговорим. Итак это был заработок на скачке своих файлов. А что же значит заработок на скачке чужих файлов. Очень многие компании создают такие задания что нужно скачать какое-либо их приложение на свой телефон или на свой iPad и за это они готовы платить. Такие партнерские программы тоже довольно таки часто встречаются. Четвертый вид заработка в интернете это заработок на регистрациях. Например есть сайт ActionPay и здесь есть различные категории. Здесь мы выбираем просто категорию знакомства и здесь различные сайты которые платят деньги за регистрацию. Важно смотреть здесь по таргетингу то есть например где написано США а ваш трафик будет идти с Россией то вы не будете получать никакие деньги. Если же написано скажем все страны или Россия и вы с Россией, то естественно такие предложения можно брать. На данном предложении мы видим платят в среднем пол доллара, это примерно где-то 35 рублей за одну регистрацию. Я считаю это довольно таки неплохо. Также на данном сайте есть очень много других различных партнерок. Ссылка на данный сайт будет также в описании под этим видеороликом. Итак, пятый источник дохода – это на партнерских программах. Он у нас пересекся с первым источником дохода. Об этом мы уже поговорили, поэтому идем просто дальше. А шестой вид заработка – это на играх. Данный метод подходит для тех, кто любит играть. На сегодняшний день существует такой сайт, как Twitch.tv. Ссылка на него будет также в описании под этим видеороликом. На этом сайте вы заводите свой канал. То есть свой аккаунт и играйте в игры в прямом эфире. То есть вы играете как-то интересно комментируете и люди будут заходить к вам и смотреть как вы играете. Некоторые думают что это полная ерунда. На самом же деле среди молодежи это очень и очень популярно дорогие друзья. Самое интересное что именно на Twitch TV заходят люди со всего мира и люди тут друг другу донатят деньги. То есть грубо говоря дарит просто так. Поэтому если вы очень любите играть в игры, то данный метод точно для вас. Ну и снова бонус для тех кто досмотрел это видео до этого момента. Дорогие друзья есть такая очень хорошая схема если вы любите играть в игры то вы заводите себе канал на твиче и заводите себе канал на ютюбе и во время того когда вы играете на твиче вы записываете свой экран с помощью программы Camtasia Studio и после этого и после этого готовый уже контент дублируйте просто на своем YouTube канале. То есть получается вы делаете одну работу а получаете за нее денег дважды. То есть на твиче e вы будете зарабатывать деньги. После этого готовую запись вы заливаете на свой YouTube канал и там еще зарабатывайте на монетизации. Так что есть вот такой неплохой вариант для тех кто любит играть в игры или для тех у кого есть племянники или дети. Очень хорошая стратегия потому что дети все равно проводят за компьютером большую часть времени. Так пускай они не просто играют а пускай учатся сразу и зарабатывать. Если тебе понравилась моя схема и бонус то обязательно прямо сейчас поставь лайк лайк like. под этим видео это там где нарисован большой палец вверх а также обязательно поделись этим видеороликом в своих социальных сетях для этого просто нажми кнопку поделиться и выбери любую из социальных сетей или можешь скинуть это видео просто другу на почту. Ну а мы идем дальше. Мы снова на сайте Action Pay. здесь просто мы в категориях выбираем игры и здесь есть различные игры игровые сервисы браузерные игры мобильные игры и здесь платят за то что люди будут либо регистрироваться в играх либо скачивать игры либо регистрироваться и в них играть. То есть не просто регистрация, а что игрок дойдет до определенного уровня. В некоторых партнерках бывает платят отдельно за скачку, отдельно за регистрацию и отдельно если игрок начинает играть. И в зависимости от того сколько он играет тоже могут платить и доплачивать абсолютно разные деньги. Но например смотрите есть какая-то игра за которую платят до 810 рублей. Есть игра за которую платят до 400 рублей дорогие друзья. Есть игра за которую платят всего 67 рублей, 25. Тут вот 7 евро, тут 2 доллара, тут 3 доллара. В общем, цены абсолютно разные. Также нужно смотреть на страны. Для каких это стран? Ну, например, так как я сейчас нахожусь в России, то, естественно, я буду выбирать те оферы, на которых написано Россия, Украина, Казахстан, Беларусь. Потому что у меня трафик приходит как раз с этих стран. Как же тут дополнить нашу схему? А все очень просто, друзья. Вы завели себе Twitch канал и вы завели себе YouTube канал. И когда вы играете в игры, то вы берете именно ту игру, за которую вот здесь платят и начинаете в нее играть. Записывайте видеоролики о том, как вы играете в эту игру и выкладывайте их на своем YouTube канале. А к ролику прикрепляйте ссылку данного оффера, который выберете на данном сайте. И таким образом вы зарабатываете как на YouTube, так и здесь. Вот такая вот классная схема. Седьмой вид заработка это на различных заданиях. Об этом я уже рассказывал вот в этом видеоролике если вам интересен этот метод заработка то кликните просто по вот этому видеоролику. А мы идем на сегодняшний день к последнему самому интересному и одному из самых прибыльных видов заработка. И восьмой вид заработка один из самых лучших один из самых шикарных это заработок на YouTube. Почему же я говорю и утверждаю что заработок на YouTube один из самых лучших видов заработка. Потому что все дорогие друзья все 8 пунктов видов заработка можно объединить и комбинировать с помощью YouTube как продажу товаров, так и заработок на ссылках, так и заработок на скачке файлов своих или чужих. Также можно зарабатывать на регистрациях, на партнерских программах, на играх, на различных заданиях. То есть все это можно объединить на YouTube и получать одновременно со всего этого доход. Поэтому YouTube считается одним из самых шикарных видов заработка. Если мы говорим про YouTube на англоязычной аудитории, то там, конечно, очень непросто продвигаться. И то, в принципе, можно. Но там существует уже неплохая конкуренция. В странах СНГ конкуренции на YouTube почти никакой нет. В любой тематике можно стать номером один и добиться очень хороших видов заработка. На сегодняшний день на YouTube можно завести как серые каналы так и авторские каналы. То есть авторские каналы когда вы сами снимаете видеоролики, а серые каналы когда вы берете чужие видеоролики. Зарабатывать можно хорошие деньги как на серых так и на авторских. Что касается серых каналов. На сегодняшний день у меня есть видеокурс о серых каналах, где я рассказываю весь свой опыт и говорю, что нужно конкретно делать для того, чтобы зарабатывать на серых каналах если вам интересно приобрести данный видеокурс то пишите мне личное сообщение вконтакте ссылка на меня вконтакте будет в описании под этим видеороликом если вы не можете связаться со мной вконтакте то можете просто оставить сообщение под этим видеороликом и я обязательно увижу это сообщение так как я читаю абсолютно все сообщения под каждым видеороликом и в этом сообщении оставьте свои контактные данные по которыми с вами можно связаться и для тех кто досмотрел это видео до этого момента я на данный курс сделаю скидку 50%. До 15 ноября кодовое слово будет серые. Если вы мне пишете в контакте кодовое слово серые и даете ссылку на данный видеоролик то я вам делаю большую скидку в 50% на свой видеокурс. Что касается авторских каналов тут есть несколько вариантов. Вариант первый. Вот здесь сейчас появилась картинка кликнув на которую вы попадете в мою школу по YouTube которая есть на моем канале. Эти знания абсолютно бесплатные. А также есть второй вариант по поводу авторских каналов. У меня есть личное обучение по скайпу где я довожу вас до результата. То есть мы берем с тобой созвонимся в скайпе Выбираем тематику которая будет интересна тебе и которая на сегодняшний день является доходной. Я для тебя составляю конкретную стратегию развития и говорю конкретно какие шаги необходимо сделать. Даю тебе инструменты с помощью которых намного легче будет развиваться. Рассказываю тебе какие фишки на сегодняшний день есть которые ты сможешь применить для того чтобы твой канал развивался быстрее. Ты начинаешь работать над каналом. После этого я смотрю что у тебя получилось и подсказываю что можно докрутить и исправить для того чтобы доход твой увеличился и для того чтобы твой канал развивался быстрее. И таким образом постепенно довожу тебя до результата. Если тебе интересно данное предложение то пиши мне ВКонтакте. На него также до 15 ноября будет скидка по промокоду авторский. То есть вам нужно будет написать промокод авторский и ссылку на этот видеоролик, когда вы мне будете писать ВКонтакте. И я вам сделаю 50% скидки. Итак, а теперь давай подытожим: мы обсудили источники заработка в интернете. Я показал тебе лучшие сайты по заработку. Ну а теперь мы поговорим о источниках трафика. Итак, почему же так важны источники трафика? Потому что, друзья, неважно, каким видом заработка вы бы не занимались, и какой бы у вас бизнес бы не был, нужно научиться привлекать трафик, то есть потенциальных клиентов. Это нужно везде, в любом бизнесе, в любой работе и также в тех источниках заработка, про которые мы сегодня разговаривали. То есть, если вы научитесь привлекать людей, то вы сможете зарабатывать, в принципе, на чем угодно. Давайте сейчас очень кратко обобщенно поговорим какие же источники трафика на сегодняшний день существуют итак дорогие друзья первый источник трафика это же конечно youtube на нем могут быть авторские серые или дорвейные каналы второй источник трафика это e-mail рассылка что касается e- email рассылки я готовлю для вас серию видеоуроков на сегодняшний день это очень мощный инструмент заработка но в этом вопросе есть также множество деталей которые очень важны соблюдать следующий источник трафика это соцсети на сегодняшний день я выделяю 4 соцсети для стран снг это вконтакте facebook instagram и одноклассники следующий источник трафика это различные мессенджеры skype whatsapp и viber и последний источник трафика к которому вообще нужно прибегать это платная реклама прежде чем применять платную рекламу нужно сначала научиться использовать вышесказанные источники трафика что касается e- mail рассылки соцсетей и рассылки в мессенджерах многие это называют спамом но дорогие друзья давайте разберемся что такое спам то есть например нам приходит письмо на нашу почту но мы не подписывались на данную рассылку это называется спамом. Но тогда в принципе можно называть спамом все. Так как мы не соглашались на ту рекламу которую нам показывают в телевизоре. Так как мы не давали свое согласие на те рекламные щиты которые мы видим с вами на дороге когда едем на машине. То есть все это можно тогда считать спамом. Так вот дорогие друзья важно научиться делать массовую рассылку по имейлам по соцсетям и по мессенджерам так чтобы это не было спамом чтобы это письмо или сообщение доходило до человека, чтобы он на него обращал внимание, чтобы он его прочитал и чтобы сделал то действие, которое для нас необходимое. Если ты хочешь стать профессионалом в данной тематике и научиться привлекать трафик на любой товар или на любую партнерку, то сейчас на экране вы видите картинку по которой можете кликнуть и вы попадете на видеоролик где я тебя приглашаю в свою платную школу обучения. Если вы поторопитесь то вы можете получить очень хорошие скидки. Но для тех кто не может позволить себе обучение в школе я буду продолжать выпускать уроки на данную тему. Естественно в платной школе данные знания будут намного глубже, которые позволят зарабатывать намного больше. В ближайшее время на YouTube канале я готовлю бесплатное обучение по e-mail рассылке. Поэтому если ты еще не подписан на мой канал то сделай это прямо сейчас. Для этого тебе нужно нажать на вот эту кнопочку подписаться на мой канал. И тогда ты будешь в курсе всех самых интересных событий. Ну а теперь просто представь себе такую ситуацию. Вдруг откуда ни возьмись у тебя появился 1 миллион рублей свободных денег. Неважно, откуда они появились. Возможно ты выиграл в лотерею или еще где-либо. Но у тебя есть свободный 1 миллион рублей. Что бы ты с ним сделал? Возможно ты бы его потратил или ты бы его вложил в какое либо дело и приумножил этот миллион рублей. Так что бы ты с ним сделал мне очень интересно поэтому обязательно напиши об этом в комментариях под этим видеороликом и я обязательно прочту. Помни друг что любой может стать любым самое главное знать как. Ключ ко всему это информация. А на этом я с тобой прощаюсь до встречи в следующих видео уроках пока пока.